Пойди сюда поближе хотя бы. Нет. Ты так змей боишься что ли, да? Да. Ну просто вот встанешь, просто это, здесь и пойдешь потом. Нет. Блин, друзья, он так боится змей, как девчонка. Всегда мечтал, друзья, потрогать змею. Э -э -э Надеюсь, она меня за палец не цапнет. Смотрите, какой важный верблюд. Главное, чтобы он нас с вами не плюнул. То есть верблюдица упала а, а куда в речку? Где-то ну, здесь? Куда? А лебеди у вас где-то плавают? Вот, вот, на той uh -huh. Там два черных и два белых. Uh -huh. Друзья, два черных и два белых лебедя. Uh -huh. А верблюда прям краном? Приезжал, приезжал кран. Uh -huh. Такие вот чудеса бывают, друзья. Мы ну, ее всю ночь вытаскивали не... трактором показывать.